Раствел цветок поэзии с утра в сумчате, даря восторге, вдохновения добра. Свежайшая струя летит навстречу солнцу. Улыбки всем вокруг даря. Улыбки радости, потоки вдохновения к источнику всех приводя всегда. Лишь в нем мы обретем свое спасение. Лишь в нем раскроется сердце.